Друзья, решил сделать обзор по MetaCloud. Здесь у нас майнинг. Увы, на сайте авторизоваться не могу. Не приходит код на почту. Я думаю, это временная проблема. Да и сайт нам пока не нужен, точнее мне. Майнинг у нас происходит через программу, которую мы устанавливаем. Более подробно, как запустить майнинг, я снял отдельное видео. Ссылка будет в описании под этим результат у меня следующий: 173 монеты не помню за сколько дней в среднем у меня получается за 14 часов в день 33 токена вот происходит еще одно начисление от 1 минуты до 3 минут происходит начисление чем дольше тем больше по 0:18 за минуту 20 за 2 минуты 3 секунды 0,27 монеты насыпала. Вывод из сайта я посмотрел, хотел вывести, протестировать от 333 токенов. Меня это никак не остановило, я не передумал продолжать майнить. Программа это вообще не мешается, не влияет на работу ПК. Сдвинул в бок. Все. Работаю в браузере, закрываю браузер, работаю на рабочем столе. Перед выключением компьютера вытаскиваю программу, жму Stop Mining, подтверждаю кнопкой Yes, закрываю программу снова, подтверждаю кнопкой Yes. Дальше можно выключать. Так, начисление. 173. 10. Вот 0.19 монет мне с копейками насыпала. Смотрим, 173.30. Сейчас он снова манит. Через минуту две или три опять произойдет начисление. И так на протяжении всего времени, пока работает программа. Напомню еще раз, ссылка в описании на мой обзор. Там же будут ссылки для регистрации на сайте и ссылки скачивания программы. Всем пока.